секундочку давайте обратную связь с ними. и пробежимся сегодня по новостям мы просто сейчас очень активно работаем готовим а, дофилот к старту и а, готовим а, стартовую страницу к запуску и еще одну вещь готовим а, вот там кое-какие изменения так пожалуйста обратную связь ребят так 10 10 все отлично ребят Сегодня будет коротко, информативно. прошу, Пожалуйста, вас быть на связи, будут вопросы. Нужно будет отвечать. Нужно будет отвечать, потом у нас будет еще собрание нескольких людей. Со следующей недели у нас будет ровно всегда начинаться в 15.00, сдвигов не будет. вот, Потому что все ребята ориентируются на 15.00. Мы опрос в своих чатах делали, 15.00 ориентируется. Ну, вот, переносим из-за того, что работы очень много было, приходится переносить вебинар, а те люди попадать не могут. Вот отдельно еще будем проводить или записи раскидывать. Хорошо, записи будут, раскидаем, но лучше, конечно, чтобы они присутствовали. большинство людей зайти не смогли. Ладно, ничего страшного, ребят, поехали. Сегодня у нас непосредственно первые 4 триллионов долларов. Вы поймете, к чему это корреляция. Это между SP 500 непосредственно и биткоином. Э, и обновление. Обновление пробежимся по Аргасу. Потом будут озвучены вопросы, которые нужны будут взвешенные от вас ответы. Ребят, сейчас демонстрацию включаю. Начинаем. Так, демонстрация экрана. Так, демонстрация. Демонстрация. А, и еще, со следующей недели начинается у нас вебинар по приглашениям, работа с возражениями и еще там кое-какие моменты, мы пока готовим эту информацию, все сказать не могу, но это будет очень ценно. Вот, мы давно ее должны были уже провести, но поскольку работы очень много, сейчас только мы завершили дописание кое-какого элемента в движке. А, вот, и время высвободилось, и мы можем уже непосредственно заниматься более а, емко а, работой с вами непосредственно по продвижению вас как личности на рынке, чтобы вы более качественно могли строить структуры. Вот, это очень важный момент. Ладно, ребят, начинаем. Первые 4 триллиона. Что же это такое? Так, давайте посмотрим, все мы знаем этого товарища Трампа, но смысл таков, ребят, смотрите, помните, я вам рассказывал, что должны быть вертолетные деньги, когда он на душу населения США должен был раздать тысячи долларов, ребят, сейчас эта отмена произошла, там непосредственно его 1,4 триллиона в общая сумма, не один, а 1,4 триллиона не прошло, и сейчас он запросил у Сената, для того, чтобы непосредственно ФРС выделили 4 триллиона долларов. На семью будет выделено на, на по 3000 долларов. Но самый главный момент буду, будут деньги, основные пущены на поддержку производства. Да? В данном случае... Uh, их интересует это Boeing, uh, интересует непосредственно, ну, бренд это непосредственно нефтяной театр, зависим, будет регулироваться в зависимости от того, какой они объем добывают, поэтому сейчас Трамп договор, разговаривал с представителями ОПЕК для того, чтобы те понизили цены, не цены, а добычу, чтобы в итоге, когда есть дефицит, начинает в итоге расти цена. Вот, Переговором он провел, как это отразится, непонятно, но суть этих основных денег, которые он запросил, 4 триллиона, это инъекция, куда? В S&P 500, ребят. Это индекс у нас непосредственно, который показывает, 500, то есть средний усредненный индекс 500 компаний-производителей Америки, ребят. Это очень серьезно такой индекс, и если он где-то на 5% падает, то вообще торги все останавливаются до того момента, пока не успокоится рынок, чтобы, ну, искусственно, скажем так, снижают тот момент, чтобы индекс вообще в доску не топтали. Вот. Но это инъекция. Теперь, ребят, самый важный элемент. Сегодня эти 4 триллиона вечером, сейчас мы не дождались по времени, я тоже ждал новость, это выйдет в заголовках, не выйдет, ребят, новость, это еще не вышло. Но сегодня вечером уже должны были озвучить, должны точнее озвучить, одобрят эти 4 триллиона или нет. Если одобрят, ребят, то мы будем наблюдать уже за корреляцией. Что такое корреляция? Я специально сделал тут скриншот. Когда сказали про эти 4 триллиона, что Трамп uh, будет непосредственно просить 4 миллиона для инъекции uh, в крупные секторы, в данном случае это S&P 500, uh, чтобы поддержать uh, этот, скажем так, индекс, платформу, компанию, которая отражает uh, среднюю доходность 500 крупных производителей, uh, Сразу же после сегодняшнего объявления все пошло вверх. Вот смотрите, давайте наблюдать за корреляцией. То есть S&P 500 вырос так, с 2200 с небольшим до 2347. И биткоин вырос с 5900, да, там 800 с копейками, до 6280. То есть они одновременно выросли. То есть на заявление Трампа отразилось... Bitcoin начинает конкретно привязываться а, к общим новостям, к общим новостям он начинает привязываться, если раньше он никогда в жизни не зависел от настроения рынка стандартного, то есть Форекса, компаний-производителей от нефти, там, от всего подряд, то сейчас, ребята, это происходит. Uh, и почему это так? Ну, тут, наверное, можно подискусировать, но на самом деле, потому что также инвестора, которые сидят... Uh... В традиционном рынке они сейчас уже сидят и в биткоине. Это тоже важный элемент. Я вам не просто так этот заголовок дал, 4 триллиона и корреляция, потому что сейчас уже непосредственно те же самые люди, которые вкладываются в S&P 500, это крупные кошельки, банковский сектор, называйте, как их хотите, также сидят ребята в биткоине, потому что как эта новость вышла? Это целиком сразу же отражение, то есть зеркально я вам показываю скриншот, произошло. И на криптовалютном рынке. Ребят, это очень круто. Значит, именно финансовый сектор, ребят, здесь конкретно. Теперь в подтверждение моих слов. Я вам покажу еще одну такую статью. Сегодня специально открыл. Центробанк Китая призвал искать спасение от кризиса в биткоине. Ребят, на самом деле здесь такое дело, что коронавирус этот дряной, сохраняется более суток. Там вообще до 8 дней, кто говорит, то 12 часов на бумаге. На бумаге сохраняется и не только китайский банк, но и другие банки, только ВОЗ, ВОЗ, не банки, Всемирная организация здравоохранения призвала, чтобы отказаться от наличных. Но наличные, это значит электронные деньги. Электронные деньги, это не только танки, ну это также и криптовалюта. А тут Китай четко отразился. Народный банк Китая представил риск инвестирования, бит, точнее... Представил риски инвестирования в биткоин и другие криптовалюты в документе ⁇ Защита прав, интересов потребительских финансов ⁇ на официальной страничке Вичат. Короче, смысл таков, давайте я зачитаю эту статью, наверное, может заголовок неправильно все отражает. Исследование сфокусировалось на трех проблемах о криптовалютных биржах. Завышенных объемах торгов, внезапных технических сбоев, легализации незаконных доходов. Первое. Клик фамминг какой-то. Аналитика СБ отметила, что средний объем торгов на топ-3 крупнейших криптовалютных площадок на рубеж, за рубежом превышает показатели лицензированных платформ на финансовых рынках. Это вызвало подозрение чрезмерного числе транзакций, зарегистрированных ботами. Злов... Второе, зловредные сбои. Исследователи увидели вза взаимосвязь между объемом маржинальной позиции возникновением технических проблем у криптовалютных бирж. Так у одной из крупнейших платформ природных трех из шести таких ситуаций осталось невыявленной. Отмывание средств. Третье. Подобный вывод. Эксперты сделали на основе анализа данных о выводе средств. Так, давайте резюмируем. Банковский регулятор Китая усомнился о том, что биткоин следует воспринимать как актив убежища из, из чрезмерной волатильности. Вот видите, когда, а, то есть, обыграли, то есть не искать спасения от кризиса в биткоине. Ребят, на самом деле, как бы, знаете, я вижу так. Он призвал не искать, но а, что мы будем хейтить? Мы будем хейтить всегда то, что э, есть угроза. В данном случае биткоин есть угроза, не четко понимая, что сейчас на другой сектор, вот как предварительно я здесь показал, а также инвестиционные компании находятся в биткоине, потому что полностью сдублицировал э, график э, фьючерсов на индекс sp 500, э, И они понимают, что если там есть инвестора, то, конечно же, это угроза. Деньги перетекают э, из традиционного рынка в криптовалюту валютная извиняюсь китай это а вторая экономика мира это как бы не шутки если оттуда люди то есть с деньгами потекут в криптовалюту то что какие деньги потекут в традиционный рынок никакие вот и они уже парятся и выпускают сомнительные статьи что не надо искать здесь в общем, спасение. Ну, на самом деле, конечно же, все прекрасно понимают, что спасение здесь есть, потому что мы не... А еще, почему спасение есть? Я вам расскажу такую вещь. Я вот это не написал в подпункте, но тем не менее расскажу. Помним опять, что Трамп подписал, что будет нулевая ставка. По, то есть, потому что, допустим, мы вкладываем, как это объясняется, допустим, в банки вложу деньги в Америке. Сейчас они ввели нулевую ставку. То есть мне банк ничего не платит за то, что я храню там деньги. Раньше, допустим, мы вложим да, наш Сбербанк тысячу, у нас там 5% за, за год капает, 5% ставка. То в Америке свели ее к нулю. То есть банк сейчас нам ничего не платит. И говорят сейчас... то есть Муссируют такие моменты, что могут ввести отрицательную ставку. То есть для сохранения своих долларов а в Америке могут еще начать платить банкам. Это реальный факт. Это сейчас э, имеет место быть. Это сейчас обсуждают. И... По этой причине сейчас крупные компании стейблкоины, знаете, USDC, TrueSDT, USDT, PAX, DAI, короче, это те, что такое стейблкоины? Стейблкоины – это монеты криптовалютные, которые привязаны к курсу доллара. Вот. И сейчас они непосредственно наращивают свои монеты, то есть они дополнительно выпустили определенное количество монет для того, чтобы, исходя из этих новостей, что нулевые ставки, то есть люди уже не не получает никакой прибыли, храня деньги в банках, ну и могут еще вести отрицательную ставку где-то а, крупному, скажем, да не крупному, любому обывателю, кто хранит деньги в банке, а, понадобятся срочно криптодоллары, по-другому, да, стейблкоин. Это называется терминология стейблкоин, это те, та криптовалюта, которая привязана к какому-то фиату. вот, То есть понадобятся конкретно криптодоллары, и они сейчас выпустили а, дополнительное количество монет, и для того, чтобы восполнить тот спрос, потому что сейчас идет спрос реально на криптодоллар, ребят. Это очень хорошо, потому что люди в итоге ищут убежище а в крипторынке, ребят. Это очень круто. Вот, поэтому пробежались. Теперь у нас сегодня новости. Мы закончили работу с деревом. Так, ребят, я не вижу. Сейчас я включу здесь. А с этим разобрались? Не сильно терминологически объяснил, у нас Сбербанк сейчас дает только 4%, Лилия, наверное, я не знаю, сколько он дает, ни разу там не хранил деньги, ребят, И ваше дело, конечно, но ни разу не хранил, неинтересно, <с> не <с> но ну 4% это мало, да, как бы очень. Так, с этим разобрались, то есть 4 триллиона сейчас будет инъекция в S&P 500, и мы посмотрели, что э, уже на новостях только произошел рост, а если это произойдет, уже реально одобрят, то рост будет самого индекса, естественно, а корреляция произошла один в один, там выросла, там выросла, значит, то и криптострельнет вверх, ребят. Вот, это я вам говорю вот прозрачно. Если здесь у нас выросло на какие-то проценты, там 2-3 процента, то у нас здесь улетело на процентов 6-7. Ну вот представьте, если здесь 10% даст, то здесь процентов 40 даст. Понимаете, то есть 7-8 тысяч мы увидим сразу же. И причем это будет конкретной свечой. Это очень важный момент, что сейчас идет взаимосвязь. Взаимосвязь рынков. Это очень круто. Так, будет вливание в крипторынок, если коротко. Это не я. Родственник. Это не я, родственник. Ага. А, да, будет вливание, и сейчас уже э, готовятся э, крипто, скажем так, держатели определенных стейбоиконов, выпуская дополнительную эмиссию э, криптовалют. Это, как я говорил, USDT, это привязан к доллару, PAS, USDC, там еще какие-то, да, и там их очень-очень много. Этот список очень постоянно расширяется, он большой. Вот, Да, будет вливание, это будет именно с инвестиционного сектора, потому что я вам показал чисто на графике. Вот, Если бы здесь инвесторов не было в биткоине, да им пофигу было бы на этот Син-500, он бы подлетел, а он бы, знаете, биткоин был бы непосредственно где-то на своих местах. Или биткоин пошел наверх, а этот был бы внизу. А тут видно четкая привязка, на новостях все пошло. Значит, там и там сидят уже люди с определенными, одними и те же интересами, которые следят за обоими рынками ребят это очень важный момент почему всего 130 долларов за эфир так 130 долларов ну потому что ну давайте про эфир поговорим кстати ребят эфир вообще сейчас это неоцененная позиция такая я вам так скажу давайте я вам ключу какой не трехминутный а дневной таймфрейм и посмотрим на очень важный элемент Смотрите, ребят, вот у нас биткоин. Биткоин у нас, когда 20 тысяч долларов стоил, у нас, вы сейчас поймете, про что я, 20 тысяч долларов, когда биткоин стоил, у нас эфириум стоил полторы тысячи долларов, там на каких-то биржах доходил, то есть 20 тысяч, полторы тысячи долларов. Отсюда можно провести выбор, точнее выбор, а вывод. Давайте даже почитаем. Калькулятор откроем. 20000 разделим на 3 то есть ну давайте вот так вот тысяч долларов сейчас 6200 это давайте возьмем так это 33 процента от прошлой цены 30 процентов от прошлой цены если это 30 от прошлой цены вот сейчас нынешняя цена 6 тысяч долларов то Раньше у нас эфир стоил на пике, когда биток стоил 20 тысяч. Тогда мы берем 30% этой суммы. Это у нас где-то в районе 450 долларов. То есть эфир сейчас должен стоить от цены биткоина 450 долларов. Сейчас это реально недооцененная позиция, недооцененный актив. И он может просто банально в любой момент выстрелить. Многие скажут, что тогда он на ICO подрос, на хайпах, спора нету. Но сейчас, когда определенное время прошло, и кто разбирается в криптовалютах, прекрасно понимает, что платформа для развития каких-то своих проектов на смарт-контрактах, там приложений, не суть важно. А лучше всего эфир. Вот. Лучше всего эфириум, ни Другой вообще нету платформы. Даже она будет более совершенная. А с учетом всего, Ethereum лучше банально из-за своей команды а, и того, что у них будет впереди, как у них все работает, как они все делают, ребят, с каким подходом они относятся. Поэтому сейчас это реально недооцененная позиция, и он просто может настолько вверх лететь, мы, как я говорил, свечой, мы не поймаем его. Это я вам точно говорю, мы просто не успеем его поймать. Поэтому здесь если аргос приводить, аргос сам по себе это очень хороший актив, поскольку мы зашли для того, чтобы зарабатывать в эфириуме. И в данный момент это просто интересно, поскольку э, наша позиция здесь остается, нету сроков, ничего, когда надо начали двигаться. И, как я сказал, это недооцененная позиция, актив, э, он должен стоить сейчас в три раза больше, даже больше, чем в три раза, где-то в три с половиной раза больше он должен сейчас стоить. на да, три с половиной раза. Но он этого не стоит, значит, будет стоить. Когда когда будет а, расти биток, он будет расти быстрее. Он будет расти быстрее, очень сильно. И когда будет биток 000, он опять будет Вот давайте посмотрим теперь. А, битку до 20 тысяч надо вырасти в 3 с небольшим раза. А эфириуму вырасти до полторы тысячи потому что на 5 к этой цене придет, когда биток будет 20 тысяч. Это нужно вырасти. А, полторы тысячи делим на 130. На 130. В 11,5 раз. То есть сейчас, дорабатывая эфириумы, мы сделаем больше иксов на росте. Потому что в любом случае эфириум будет расти на опережение. И сейчас выгоднее именно хранить эфириум, ребят, серьезно. Вот И причем, если мы берем падение, то сейчас... Эфириум не опережает в падении биткоин, вообще не опережает. Если биток откатывается вот на данный момент на 40%, то эфирум эфириум откатывается на 40%, а порой и меньше. Вот так вот. Поэтому он и в плане сохранения, когда идет волатильность, тоже сейчас эфириум интереснее. Так, ребят, с этим с новостями закончили. Теперь мы переходим на... С эфириумом понятно, переходим на обновление. Ребят, переходим? Нам потому что еще сегодня нужно поработать э, над статистикой. Э, блок у нас должен статистики появиться, как я говорил, сегодня. Они успели, постараемся завтра э, блок статистики вам выкатить, чтобы вы уже там брали информацию о выплатах, э, посты размещать, и т.п. Так, э, поехали. Э, заходим мы в кабинет «Аргас» и «Карьера». Так, и заходим в «Карьеру». И что мы здесь видим? Помните, мы сделали небольшие изменения. ID, то есть поиск. ребят. сейчас поиск стал работать полноценно. Мы тогда докручивали сейчас все работает. Смотрите, к примеру, если вы стоите под каким-то ID-шником, допустим, ID 923. Сергей, слушай, ты можешь подключиться к вебинару? И Демонстрацию включить. Сейчас, ребята. Не надо посмотреть. У тебя там права есть? Нет. Сейчас, ребят, секундочку я посмотрю. Сергей, Сергей, Сергей, Сергей, где-то у меня. Да, может. Так, ага. Сергей... Э -э так, я тебе дал права. Пожалуйста, зайди в свой кабинет предварительно, потому что я этого показать не могу, а ты сможешь показать. У меня просто первый айдишник, я этого не смогу показать, ты сможешь показать. Пожалуйста, зайди в свой в кабинет, включи демонстрацию экрана. Я сейчас у себя отключу и включи демонстрацию, пожалуйста. Я тебе буду говорить, что делать, а ты просто делай. Хорошо? Сейчас, ребят, покажу, что мы сделали и как этим пользоваться. С чем это есть. Так, все, Сергей. И, и, ага, я останавливаю у себя демонстрацию, включая демонстрацию. Так. Выполнено хочется, внесение да? исправлений. Сейчас попробую переключиться еще. Сейчас, ребят, давайте подождем, я покажу, что мы сделали, какую мы работу с деревом доделали. Мы там все уже завершили работу, там уже делать ничего не будем. Сейчас объясню вам, как этим пользоваться. Так, мне, наверное, надо перезагрузить браузер или перезайти, я не знаю. У меня почему-то не активно стол. Да, ладненько, давай тогда перезайди в другой браузер. Помнишь, там проблемы с браузерами. Я пока попробую так. Ага. Угу. Давайте, ребят, так, я тогда сейчас пробую от себя это сделать, пока Сергей перезаходит. Так, демонстрация видна? Еще раз плюсики поставьте. Плюс, представьте себе да. Ага, Отлично. Так, смотрим, ребят, что мы сделали. А, смотрите. Два такие. А, к примеру, я перехожу. Ну, давайте вот. ID 188, видите, да? ID 188. Отлично. Мы видим, что у него куплено три уровня. Ну, вот давайте разберемся так. Человек, если к вам а, заходит, и вы его спрашиваете, сколько уровней оплатили. А, он говорит, столько-то там, допустим... Три уровня. Да? Так, айди, какой там был? Айди, айди, айди. Сто, какой? Айди, 133 или... Забыл. Сейчас увидим. 539. Так, айди, 539. Вот, допустим, заходит человек к нам и говорит, я спрашиваю, какой у тебя идем? Он говорит, 539. Так, нет, давайте вот этот. 188, 186, сейчас, ребят, вот, нет, 53, 53, заходит 5353-й айдишник там Василий, я у него спрашиваю, Василий, сколько ты оплатил уровня, он говорит, 3 уровня, я сюда вбиваю, 53, 53, нажимаю перейти, и смотрите, и у нас высвечивается он, даже раньше этого не было, сейчас мы это сделали. Просто у вас пустой экран высвечивался, если он здесь был или не был, не суть важно. Если он был, там и дерево под ним было, то дерево высвечивалось, но больше ничего. А вот Сейчас высвечивается он, даже если под ним нет дерева. И вы смотрите на первое кругляшок, ага, третий уровень оплатил. Второе, кто у него спонсор, к примеру, вы ID 83. смотреть дерево, вы можете мониторить уже на скольких уровнях он стоит, кто у него спонсор, все это мы теперь можем просмотреть. То есть мы этот момент допилили. А это для кого важно, ребят? Давайте объясню. К примеру, вы а, даете какую-то информацию, говорите, ты информацию получаешь с такого уровня, проплачешь второй уровень основного маркетинга и оттуда начинаешь получать эту информацию. Говорит, все, я проплатил. Хорошо, какой у тебя айдишник? Он говорит, заходите на уровень где дается эта информация, вы бесплатно раздаете в команде, какое-то обучение, не суть важно. там у вас в каждой команде свои дела. Вбиваете его ID-шники и смотрите, ага, да, 3305. Только тех людей, которые находятся под вами. например, вот, примеру, я ID-7 бил он подо мной, вот, я вижу, но если ID-7 захочет посмотреть ID-6, он не сможет, потому что он в параллельной ветке. Теперь вы только можете смотреть сами себя. То есть вот под собой. У вас м -м, колбаса из информации. Вы не можете здесь разобраться. ID 868. Или давайте вот этот. ID там, не знаю, ID 1027. Не можете разобраться, там каша из аккаунтов. Вбили. А, а, все. Он вам показал. Еще ниже хотите посмотреть. Окей, 1087. Вбили. Посмотрели. Вот. Теперь вы только смотрите свое дерево, то есть кто под вами, кто находится под вами в вашей ветке. Не обязательно, что вы его пригласили, но он под вами находится где-то в глубине. Теперь вы можете только это смотреть. Чужие ветки вы смотреть не можете и не будете. Мы это убрали специально, потому что на самом деле начались мошеннические схемы. Люди заходят, делают скриншоты чужих веток и выдают за свои, затаскивают людей. То есть мы как бы оградили людей от мошенничества, чтобы потом... Потом, у кого какие-то крупные ветки, чтобы ими люди другие не представлялись, ребят. Это намеренно сделано. И это правильно, я считаю, сделано, чтобы вас, скажем так, ваше чистое имя оставить чистым. а Потом вам будут обращаться, что, ребят, я тут вам деньги отдал, вы завели меня, не завели. Если завели, дайте мне информацию. А вот и говорят, а кто ты такой? Он говорит, а вот мне вашу ветку показали, сказали это, что вы. То есть это, это делается в два счета чтобы вы понимали, поэтому и запретили, только наблюдайте за своим карманом, все, чужие карманы, то есть это чужие деревья, команды вас интересовать не должны, вот скажем так, в этом плане мы вас маленько по рукам ударили, а ничего страшного, что там 188, ребят, как вы думаете, правильно или нет, что мы сделали именно, чтобы вы могли смотреть только за своими ветками? Да, я думаю, это, ну как, это с моей стороны, я думаю, это просто банально честно и этично. А, можете проверить, все вот так, именно так будет теперь. А, теперь дальше смотрите, а, как вам то, что мы доработали дерево, и вы теперь можете просматривать, если даже под ним никого нету, посмотреть, что да, он стоит подо мной, вот эту функцию ввели, чтобы обязательно аккаунт появлялся с данными, на скольких уровнях стоит, а под кем стоит, ну, это удобно, я думаю. Это тоже такой элемент лично. ну Для меня он просто удобен, потому что люди говорят, я столько-то зашел, а сам он зашел там на 0,2 уровня, а мне говорит, на 2 уровня основного маркетинга. Для него это одно и то же. Вот. И как бы этот момент, он попроще стал, ну, лично для меня. И для вас, я думаю, потому что вы все в командах будете давать какую-то полноценную информацию. Я вам, знаете, вот ребят вообще как советую, как идет обучение. То есть есть первые шаги для новичка. Все. Новичок, ты должен сделать то-то, то-то, то-то, то-то. Хорошо, как ты сделаешь что-то, у тебя должен быть первый результат, ты должен перейти туда. Перейдешь на следующий уровень, у тебя будет следующая информация. Он говорит: я перешел, окей. А, продублируй свой адишник, я проверю. Все, просмотрели перешел. Все, перешел, отлично, супер. Теперь я тебе даю следующую информацию. То есть это нормально. Потому что человеку давать Ferrari машину, то есть информационную, когда он еще не освоил там, не знаю, Жигули, на стадии нет смысла. То есть зачем я ему давать буду как правильно, я не знаю, там завершать сделки, если он еще двух слов связать не может или не знает маркетинга банально. Как он вообще завершит сделку? Как как он расскажет преимущества компании платформы Argus, если он знает, что оно просто есть, но не знает, как с чем это едят? То есть никак. Поэтому эта информация ему еще лишняя. То есть любая информация, которая еще банально не даст результата, потому что, вы знаете, вы не сможете попасть на пятый этаж, не пройти первый, второй, третий, четвертый. В любом случае их нужно пройти здесь также. Поэтому прошел первый этаж, окей, покажи. Все, теперь тебя это должно ввести на этот результат. Зайдешь сюда, дам тебе следующую информацию на 0, второй уровень. Зашел, все, следующая информация, все обучился, делай шаги, сделал, должен с этой информацией на ноль первую попасть или на первую. все. Теперь следующую информацию лови. Ребят, это может кто-то скажет, Илья, ты что делаешь там? Это же как бы урезание информации. Ребят, это не урезание информации. Лишняя информация, порой, знаете, вот как сказать, я слушал людей, когда они много всего рассказывают, они много всего действительно знают. Но я видел также тех людей, кому не это рассказывали. И я вот людей... То есть я смотрю тех и тех, потом связываюсь с тем человеком, которому рассказываю, говорю, как тебе? Говорит, слушай, Илья, очень много. Очень много, да, классно, но очень много я перегрузился. Просто я не понимаю, все здорово, но у меня голова лопается. Понимаете, в чем дело? Поэтому первый шаг прошел, на практике отработал, результат получил, перешел, дали следующую инфу. Все. Uh, Ребята, нет, завтра мы про Дефи расскажем. Я про Дефи сейчас с вами поговорю. Давайте теперь коснемся Дефи. Ну, Дефи, да, уже готов. Uh, короче, у нас слушайте все внимательно. Дела такие. Давайте я сейчас включу рисовалку. Мне с вами этот момент нужно было обсудить. И мы сейчас с вами обсудим. Да, есть там, поговорить мне с вами надо. Смотрите. Помним по маркетингу, что у нас есть 5 линий реферальных. Смотрите, первая линия, да, допустим, вы на 0,2 стоите, у вас открывается первая реферальная линия. Дальше, точнее, на 0,1, -м. сейчас я сотру, на 0,2, на 02 стоите, у вас первый реферальный уровень открывается, на 0,1. -м. Вторая реферальная линия открывается. Дальше. На первом уровне основного маркетинга у вас третья реферальная линия открывается. Сейчас я задам вопрос, который меня больше интересует. Второй уровень основного маркетинга у вас четвертая реферальная линия открывается. И третий уровень основного маркетинга у вас открывается пятая реферальная линия. Помним, да, все деньги в глубине. Поэтому тут надо сразу же заходить на 3 минимум. А дальше. Ребят, вопрос таков. Смотрите, мы знаем, что у нас есть определенное количество денег. Сейчас я расширю холст. Давайте вот сюда. У нас есть определенное количество денег, которое мы, будет идти выигрыш. Ну вот давайте мы фонарную цифру возьмем, назовем ее 100%. Это выигрыш. Мы знаем, что мы будем делиться на две части. Первая часть. И вторая часть, первая часть. И вторая часть. Так, теперь смотрим. Первая часть будет... Вы, это выигрыш. Это будет ваш выигрыш. Выигрыш. Выигрыш. Вторая часть это рефералка. Рефералка. Это рефералка. Теперь давайте я здесь обозначу. Сейчас первая. Это выигрыш, вторая рефералка. Теперь в чем вопрос? Давайте, так скажем так, штурм мозгов назовем. Вопрос таков. Сколько бы вы хотели от 100%, чтобы шло в выигрыш, а какая часть шла в рефералку? Давайте, ребят, чисто вот, включайте, как вам это, как вы это видите. Мы по-своему видим, но мы хотели бы услышать вас. Ага. Дальше. Давайте я сразу же сейчас обусловлюсь, так чтобы вы понимали, о чем я буду говорить. Если вы сделаете низкую рефералку, какая будет мотивация у ваших людей рассказывать о Баргасе? Если там будет вознаграждение, 30 центов вопрос. Да, да вы фиг будете шевелиться из-за 30 центов. Ладно, если он вложит 10 тысяч долларов, у него постоянно выигрыши будут, и там 30 центов превратятся в тысячу долларов, будут постоянно капать. Но должна быть мотивация рассказывать. Поэтому рефералка тоже бедная не должна быть. Дальше пишите, пишите, все. давайте рассуждаем. Это штурм мозгов, поэтому мы решили с вами посоветоваться. Сегодня мне ребята сказали, я давай с ребятами перетри. Теперь я вам еще одну открою тайну. Компания будет получать, смотрите, компания будет получать 10% с каждого выигрыша. 10%. То есть, грубо говоря, если мы взяли 11 долларов, то компанию уходит 1 доллар, 1 доллар, да, 10 процентов. А 10 долларов остается вот в 100 процентов. То есть, я вам скажу, как мы вам предлагаем сделать. Ну, а вы давайте посчитаем, как вы считаете, подумайте над нашими словами. То есть, мы предлагаем сделать 50 процентов выигрыш, 50 процентов. И 50% рефералка. А почему так? Ну, банально просто, потому что у вас будет в компании, вы будете с каждого человека получать под собой по 10%, так же, как и мы. То есть это, я считаю, более честно. Чтобы вы стояли на уровне с платформой, как платформа-держатели мы, вы стояли также каждый, как платформа-держатель. Это будет по отношению, думаю, к вам более-менее честно. 10 линий, знаете, почему это не особо интересно? Объясняю. 10 линий, во-первых, тут есть линейный маркетинг. Вы все основных за счет своей работы людей сосредоточите в пяти линиях. Основных людей этого достаточно. 0,1%. Это что такое? Не понял я. Mm, смотрите, объясню почему пять uh, линий Мы хотели больше сделать Я понял, понял Мы хотели больше сделать, но почему не, по не получилось Это криптовалюта DAI У нее такой, такая же есть комиссия, как у эфириума, у биткоина И чем ты больше ее дробишь uh, Комиссия-то не уменьшается То есть комиссия сожрет мелкие переводы, раздачу, реферальные uh, И за счет этого вот самый оптимальный вариант это пять линий. Пять линий это вот просто оптимальный вариант, чтобы комиссия не сжирала вот эти переводы, вот эти дробления не съела. Ребят, как вам вариант 50 на 50? Давайте пишите, вот мы, я смотрю, Сергей, Владимир еще написали тоже 50 на 50, но ну, все ближе к этому, как вам такой вариант? Потому что это более честно, компании к вам, мы 10% забираем и у вас реферальный тоже будет, а с каждого человека, который стоит под вами 10%. То есть так же, как и платформа, это вот такой, знаете, оптимальнейший вариант, чтобы и нам не заглядывать, и мы вас вот ставим на один уровень с нами. Просто вы с нами на одном уровне. Вот и все. Я думаю, это просто самый честный вариант. Я считаю, что тут не должно быть выше-ниже. Мы 10%, ну и вы, значит, ребят, 10% реферальные получаете. Все. Я вам вот все карты раскрыл. Это у нас было сначала 30-70, но я что подумал. С ребятами мы сегодня собрались и, и, и понимаем вопрос. Окей, 30%, делим на 5 линий. Ребят, это чуть больше, допустим, если мы 10 долларов делаем в игры чтобы они часто крутились. Это что будет? Чуть больше 50 центов. Окей, следующий вопрос. Кто будет за 50 центов людям рассказывать о Дофилоте? Да никто. Нахер надо мне за 50 центов вообще рот открывать. Конечно, если там большой кошелек зайдет, и я с него буду писать большой кэш, конечно, я туда зайду, там, ну, думаю, нормально я зайду. Я валюсь. Потому что что нет? Что мне в долларах не получать, пускай капает. Я буду рад. Я зайду, как бы, да, однозначно. Говорите, открывать, насколько не буду, но это будет хорошая сумма. На сумму я зайду, какую. -нибудь. Потому что мне пассив не помешает, я буду суммой брать. А вот человек зашел на мелочь, бам, и выигрыш получил сегодня, а завтра нет. Ребят, поэтому вы к этому относитесь более серьезно. Это, знаете, важный элемент, вот, к примеру, таков еще, можно так посмотреть. К примеру, вы привели человека, он отдал вам 100% процентов плюс потом он зашел еще в Дефилот. И помимо того, что вы с него взяли 100%, вы потом с него будете еще получать реферальные, когда он будет выигрывать, когда он зайдет до филот. То есть получается в Argos с каждого человека вы будете зарабатывать более чем 100% обоснованного, то есть сверху 100% это будет уже обоснованный пассив. Это не одна платформа вам не даст больше 100%, у нас это будет теперь. И вот это круто, это реально фишка. То, что можно хранить, а деньги не будут заочны. К примеру, я сегодня подержал, знаю, что там каждую минуту разыгрывается приз в долларах. Завтра мне нужно в магазине, я эти доллары вывел обратно себе и пошел в магазин. То есть, какая разница, пускай лежат. Не без разницы, они не заочные, их могу положить на час, через час вывести, к примеру. Вы должны это понимать. То есть это очень эффективно. В этом плане. И это плюс дает вам, что да, доллары то да, пошла вниз, а доллары есть доллар. Вот так вот. Поэтому, ребят, дофилот это хорошая вещь. Но вы вы не должны путаться. Еще раз, есть активный маркетинг, есть дофилот. Дофилот это вспомогательное средство для получения дополнительного дохода. А дополнительного она не основного. Понимаете? Но, конечно, если у вас есть там загашники 200 тысяч долларов, хокей заводите для вас это станет основным доходом бесспорно тогда вас для вас это станет основным доходом вот потому что там идет начисление в год там в зависимости от курса ну где-то сейчас наверное, побольше процентов 18 может быть вот до этого было 8 процентов потому что курс был ниже а сейчас с ростом изменила ставка и там больше получается поэтому ребят или если нет у вас больших денег стройте структуру громадную и людям расскажите, что такое дефиод. И они, когда зайдут, и вы уже будете получать реферальные с них, с выигрышей. Вот это круто. Дальше. Если мы ограничили, допустим, чтобы получить все реферальные линии, вам нужно на третьем уровне основного маркетинга стоять. Но вы упретесь в линию 27 людей. 27 партнеров, да, то есть везде уплетесь. И чтобы вам дальше в Дефилоте увеличить, так же как и в Аргасе линию, с которых вы в Аргасе получите процентов с каждого, и в Дефиоте а, получите возможность вознаграждений а, реферальных, то вам нужно увеличивать линейку, перейти на 4 уровень. То есть тут взаимосвязь идет полная. Перейти на четвертый. И тогда вы доход снова увеличите а, и в самом Дефиоте и в Аргасе процентов с каждого. Вот и все. Тут взаимосвязь полная. Чтобы также больше вознаграждений получать, тремя ними вы не сможете ограничиться. Вам надо, точнее, уровнями, вам надо дальше, выше и выше идти. И тогда вы будете в дофиоте получать за счет линейки гораздо больше. Вот так вот. Так, ребят, еще раз давайте... Я вот посмотрел, 50 на 50, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть людей было. Ребята, еще давайте проголосуем, как вам 50 на 50 ставка. Пожалуйста, все откликнитесь. Абсолютно все. Голосуем, да, нет, нет, да, то есть нет, значит нет, пишите. Отлично. Отлично. Все, завтра мы тогда это утверждаем. Мне очень важно было от вас услышать, чтобы потом сюрпризов не было. Пишите все. Я сейчас, ребята, еще Светлане пройдусь, пробегусь по маркетингу Дофилота, как это работает. Вы пока пишите, а я включу. Свет, смотри еще раз. Как работать будет DeFillot? Я сейчас маленько назад откачусь. А то здесь это... У меня много чего. Свет, смотри. Как работает дефилот? То есть, когда ты стоишь на 0,3 уровне, ты только будешь получать кэш. Допустим, ты зашла в Argos и вложилась в Defield. И ты можешь получать только с себя. Даже если ты построишь структуру на 5 линий вниз в Аргасе, там у тебя будет вниз, ты будешь получать только с себя со своих вложений в DeFillot. Чтобы тебе получить первую реферальную линию, первую реферальную линию, то есть получается своих людей, которые зашли в Дофиот, вам нужно перейти будет на второй уровень. Как только вам охота будет получать со второй реферальной линии, линии под собой реферальные вознаграждения с людей, которые зашли в Дефиот в Аргасе, вам нужно будет 0,1 открыть. Если люди у вас зашли в третьей линии, даже пускай они там только на первом уровне стоят на третьем. И они зашли в Дефиот дополнительно, там тысячу долларов закинули. Ну, логично, что вам нужно с этой линии тоже получить, с третьей линии вознаграждения, если они будут выигрывать. Тогда вам нужно перейти на первый уровень. Если у вас четвертая четвертой линии достаточно людей зашло в Дефиот. И вы не стоите, на то есть вы с них еще получать не будете, пока не перейдете на второй уровень самого маркетинга. И когда на третий уровень самого маркетинга переходите, у вас глубина реферальных а, начислений увеличится до пяти линий. То есть пять реферальных линий в глубину. А, но, как я и сказал, тут же взаимосвязь идет непосредственно самого аргоса и а, дефилота то есть интеграция дальше как идет вот допустим у нас распределение 100 процентов это выигрыш возьмем это 10 долларов примерно да? 10 долларов я хочу 10%, написал 10 процентов а, 10 долларов это процентов долларов. И так. Первая часть – это выигрыш. Допустим, вы выиграли, ваша часть, допустим, это вот это первая часть. Да? Вторая часть денег уходит на реферальную. И суть, как распределить. Это я все свете еще раз объясняю. Кто не понял, тоже смотрите. А Первая часть, 50%, это получает человек-победитель. Деньги сразу же с 10 долларов, 5 долларов он себе забирает. А 50% уходит на реферальные. Это по 10% на каждую линию вверх. То есть вот этот выиграл, он по 10% вверх раздал людям. Поняли, да? Вот так вот. Поэтому здесь это очень важный элемент. И ну, чтобы рефералку увеличить, не забываем на проходить мимо до третьего. Теперь дальше смотреть надо. А Что у нас получается? Давайте вот здесь я холст увеличу. Так, смотрим. Есть тоже такой момент, как... Линейка, да, в Аргасе. Что такое линейка? Когда мы стоим на трех уровнях. Ой, Господи, на трех уровнях основного маркетинга, уровнях основного маркетинга, у нас линейка, линейный маркетинг дает возможность поставить только 27 людей в линию. Ну, неважно на каком уровне, на третьем, втором, первом, там, 03, 01, 0,2, 0,3. 27 людей. И дальше. То есть мы ограничились. 27 людей а, в глубину, то есть кого мы можем получить. И чтобы нам увеличить а, свой доход, допустим, в Дефилоте и в Аргасе, нам нужно перейти на четвертый уровень. Перейдя на четвертый уровень, у нас линейка открывается до 80 человек. Не только в Аргасе, но и в Дефиоте, Потому что за счет того, что вырастает линейка, мы можем получить большую возможность количества поставить этих людей, тем самым увеличив количество реферальных вознаграждений, если они зайдут в Дефилоте. Поэтому тут идет полная взаимосвязь и полная интеграция. Одна, то есть дофиота с Аргасом маркетингом. То есть он создан не просто ради пассива, знаете, пассив ради пассива, ради ничего не делания. Он создан для того, чтобы вы конкретно могли э, получать просто дополнительные бабосы. Свыше 100% человека. Он в первую линию стал, 100% отдал, плюс еще с DeFiota проценты начали капать вам. Отлично, ребят. Ни одна платформа вам столько не дает. Потом стейкинг, потом еще кое-что будет. Что еще мы пока раскрывать не будем, как я сказал в прошлый раз – месяц-два а, до оглашения. А, вот это первое интеграция одного проекта в другой, то есть а Потом стейкинг интегрироваться будет, DeFi, Vargas интегрироваться. Там вообще дела будут такие обстоят, что в стейкинге вы только все возможности откроете на седьмом уровне основного маркетинга. То есть чтобы вы хотите весь функционал получить, получить полностью максимальное количество монет, кейсы, открыть, это будет возможно только с седьмого уровня, может быть, даже с последнего. Посмотрим по ситуации от курса. Вот. И это вторая вещь, которая будет интегрироваться, дополнительный пассивный доход в Аргас и тоже будет привязан к уровням «хочешь больше денег – иди дальше» в Argos. вот, стимулирование. Еще появится третья вещь, ребят. Третья вещь, я вам могу вкратце сказать, что она будет непосредственно нивелировать вот эти скачки. Если вы не спросили о то вы терять не будете. Вот эта вещь будет помогать делать. Тоже очень крутая вещь, она будет убирать риски, когда вы будете хранить в той или иной крипте свои деньги. Даже если она просядет, вы не потеряете деньги. Вот эта вещь будет делать. Как это будет реализовано, пока не говорю, но там тоже все на смартах, все полностью децентрализовано, очень будет круто. Но она позже, самый последний момент после стейкинга. Uh, Но ну, уже самое главное, что это третья вещь, как uh, стейкинг уже работает, дефилот уже написан, вот только мы циферки подкорректируем, 50 на 50. Uh, стейкинг уже работает, он уже работает довольно-таки длительный срок, мы его сейчас на рельсы Аргос только переводим для нормальных людей, потому что там написано таким языком, вы не поймете, если честно, там не для новичков вообще. А следующий момент, третий проект, который мы делаем, интегрируем в Argos, он будет, он будет первый, это будет крутая вещь, и он там будет все лояльно для новичка. И стейкинг переводится на рельс Argos в плане того, что будет юзабильно все, адаптивно и понятно тоже для новичка, потому что в данном, как сейчас, виде это есть, вы ничего не поймете. Там графики, фундаменталка, технические анализы, вы просто-напросто перекреститесь и уйдете. Вот. Поэтому мы переводим на более лояльный язык для, для простого обывателя, ребят. Это тоже важный элемент, чтобы, знаете, первый вид, ну, едят по, то есть, говорят, с воды не плит, но все же, когда мы видим человека, то есть, или обстановку классную, да, нам охота, а когда вы увидите в ту обстановку, где ничего непонятного, мне охота будет этим пользоваться. Вот как-то так. Только дайте 7 уровней, 7 линий в стейкинге, а не 5. Ребят, посмотрим. Может быть, больше даже будет в стейкинге. Посмотрим. Так, ребят, я так понимаю, все за. Так, по маркетингу еще раз пробежались. Вопросы есть, нету? Если нету, то сегодня все. Мы завтра еще будем созваниваться. Завтра у нас созвон еще будет. Еще кое-какие вопросы. Будет штурм мозгов. Я все напишу. Вот. Завтра у нас просто будет еще обновление в кабинете, но я буду вам показывать, как пользоваться. А как вам новости по обновлению? Давайте так, напишите вот то, что по дереву все доработали, более юзабильно стало, сможете разбираться в своей структуре, команде, команде, мониторить новичков, куда они зашли, как зашли. То есть для вас сейчас это, я думаю, более ну, нормально, адаптивно настроили. Посмотрим, посмотрим. Но мы работаем активно. Светлана, разобрались, да? Кстати, как сделали по дофилоту, интегрировали. Но еще раз не забываем, ребят, знаете, для нас опаска в дофилоте какая? Люди по своей натуре ленивые, да, вот, возьмите торговый центр, экскаваторы и лестницы, все прудся на экскаватор, потому что ногами своими шевелить не хотят. Это везде так. -то. То есть, но не понимают одной главной вещи, что большие деньги всегда давались все и будут даваться большим трудом. Так вот, есть пассивная составляющая. Пассивная составляющая – это, ну, бонусы. Вы не должны воспринимать это панацею. Да нифига не панацея. Это просто бонусы. Даже если у вас громадная структура и много людей с деньгами, в любом случае, да, вы будете получать хорошие кэши. Но вы будете все равно больше получать от, активного, от активных действий. Поэтому это инструмент. Это не основной доход, это доп. доход. Это доп. доход в Argos, Все. Но не основной. Основной доход это сам маркетинг. Да. Ну, да, там что ясно. Там все нормально будет. Вот так вот, ребят. Так, ладно, все. Если вы... Нет, еще пишут. Давайте, я жду вопросы. Можете позадавать вопросы. Я сегодня, знаете, уделил время свое и, короче, почитал очень интересные вещи. Сейчас вам покажу. Так, 5, 5, сек, 5, сек, 5, сек, по-моему, здесь. Вот. Знаете, кто знает, кто такой Крис Гар Гарднер? Я про него сейчас расскажу, ребят, пять минут. И скажу, что посмотреть. Очень-очень такой интересный момент. Э стимулирующий на движение, мотивирующий. Кто знает, кто знает, кто такой Крис Гарнер? Крис Гарднер. Кто знает? Скажите мне, пожалуйста. Он и в Европе, пассив. Понятно. Так, ребят, кто, такой, кто знает, кто такой Стив Гарднер? Я про него сейчас расскажу просто и дам ссылочку на фильм, не ссылочку, а название на фильм, который сняли по его истории. Очень советую посмотреть, очень крутой фильм. Я не знаю, не знаю, есть. Давайте, напишите, я сейчас расскажу в 5 минут уложишь. И дам ссылочку на фильм. Так, не знаете. А давайте расскажу, ребят, 5 минут. Потерпите меня еще. И поймем. А, вообще, история. А, я вам с самого начала расскажу. Мне долго, может быть, 10 минут. А, Крис Гартер, ему сейчас 66 лет. Я не буду считать, как он родился. Он родился в огромной тренировой благоприятной семье. Его очень постоянно отчим гнобил. Вот, когда он из дома, и в 13 лет после окончания школы он поступил в колледж. Точнее не поступил, а начал пытаться поступить в колледж, но у него не получилось. Он не прошел по баллам определенным в колледж, и у него ничего не оставалось, как смотреть альтернативы. А в Штатах также, как в любой стране, больше возможностей открывается после службы. И он, завысив свой возраст, 17 лет пошел на военную службу в Америке. После того, когда он отслужил, он пришел, он определенное время, ну, скажем так, работал везде, на стройке, где можно было, только и нельзя. А потом он женился. В общем, смысл таков. У него появился ребенок, когда вот маленький, он снизу нарисован, это его ребенок Криса. Он работал на трех работах, чтобы обеспечить свою семью. Он работал на трех работах, у него получалось, он взял деньги в кредит, взял дом, жизнь наладилась, все было хорошо. Но в один прекрасный момент он узнал, что ребенок этот не его, и жена была ему неверна, он ушел, то есть она ушла к другому. Ну, то есть, э, избиения судьбы на этом не окончились. И, то есть, его судьба колотила, не окончились. Тем самым, он, он помимо этого, вне зависимости вот, от абсурдности ситуации, что ребенок был не его, он ребенка оставил у себя а, через суд. Все, ребенок остался жить с ним. Но он начал с ним больше проводить время и лишился трех работ. Он, то есть, стал безработным. Он не смог а, работать. Вот. И ему банк объявил, что не будешь платить по счетам, мы отберем твой дом, который он взял в кредит. Вот. И в один прекрасный момент он шел по улице, то есть судьба его била и била, то есть она не останавливалась убить. И в один прекрасный момент, когда он шел по улице, он увидел одного человека, который вышел из Феррари в дорогом костюме. Он набрался смелости и подходит к этому человеку и говорит... Я хочу быть таким же, как и ты, к этому человеку, просто спонтанно. И это человек говорит, хорошо. И он взял его на обучение брокером, брокером на Форекс. Он взял его, но через определенное время, опять же, судьба его не перестала бить. Его выгнали, его убрали непосредственно, по каким-то критериям он не прошел. Он должен был быть учеником, он не прошел по этому критерию. И его убрали, он не стал там работать, А перед этим он еще устроился в работу в клинику, и чтобы стать брокером, он уволился с этой работы, с клиники. И когда он вернулся в клинику, его обратно не взяли. И тоже на этом ничего не закончилось, банк отобрал у него дом. Как и обещал, банк отобрал дом, он остался на улице со своим ребенком. Он какими-то моментами спал на улице, в туалетах, в метро спал со своим ребенком, в коробках спал брался за все, что у него подвернется, то есть вот по работе, какая работа подворачивалась, он за все абсолютно брался.